придет. Ну ладно, хорошо. Где-то я этого парня видел. Шаг, выкни. Видите, кажется? Да мне похуй. Мне вообще похуй. Что, опять вчера всю ночь квасил? Идем уже. Давай, у нас еще дела, что... Да ты заебал. Потому что только смелых уважает высота. Потому что в самолете все зависит от винта. Пизда. У тебя была собака, Том? Да. Хорошо. Задумайся о своей карьере. Полли достиг потолка.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 О. Вали отсюда! Козюл вонючий. Ты че, хуел, блядь? А, черт. Долго я был в отключке. А и чтвель кто в лобое. Ай, больно в ноге, блядь!